<связь> <связь> да, <связь> Потом мы <связь> сфотографируемся на этом фоне, чтобы у вас и у нас осталось воспоминания. Потому что культура, как ничто иное, сближает народу двух стран помогает культурному обмену и именно взаимопониманию. Учитывая, что наше государство дружит уже более трехсот лет. <связь> <связь> <связь> да, здесь проходят аукционы <связь> и выставки. Ну, я, с... я, я ни разу не, не присутствовал на да? аукционе. Это интересно, кто-то обязательно организует. Кто-то принимает аукцион, кто-то скажет, что-то как. Вот здесь, в этом жанр. Мы обязательно вам организуем, вы будете иметь возможность. И ощутите лично, что это за да. чувство, как это проходит Может быть, что-нибудь приобрести Честный честной поэлистке. Симон, ну давай, рассказывай о картинах. добро пожаловать на выставку. Здесь представлены картины, написанные иной в различных жанрах. А, вот это как, например, написано в жанре масляной, в технике масляной живописи там, в пейзаж. А, а, а, а, а, чаще всего я пишу работы с натурой, и, а, соответственно, например, эту работу я писал на морозе, то есть в условиях таких, ну, не очень приятных для написания, но.. Вот. Так морозы, которые сейчас. Ну да, да. Главное для Симона это ощутить природу, почувствовать ее и стать проводником и выразить ее в естественном виде, то есть как можно больше, когда усизу, то есть как можно больше приблизившись к естественному, то есть чтобы сама природа была на картине чтобы он ее не приукрашивал, не дорисовывал, именно как она ее есть, как он ее чувствует, то есть он старается чувствовать, быть объективным, не субъективным. В, в этих местах писал такой известный русский художник Левитан. <паспишись> <паспишись> вот. да, да, да. Вот. Это недалеко от Березовой рощи, который писал Левитан в свое, а -а -а. свое время. Это, это лето. А -а -а. Лето. А -а -а. лето. Это где-то середина лета. А -а -а. Вот эта картина это Из русской истории сцена значит, Изображает русский праздник Проводы зимы, масленица Она чем-то роднится С китайским праздником весны, весны. Потому что это тоже Встреча весны, проводы зимы По русскому обычаю этот обычай пришел из древности из так называемой языческой культуры, остался в христианстве значит вот это чучело, его называют ерила, оно символизирует зиму, и его сжигали и танцевали вокруг, водили хороводы, пели песни значит, блина символизировал, которые ели в этот день солнце вот, ну, круг и еще было такое обычае, что в этот день все люди примирялись сразу после сжигания, просили прощения и... Да, это интересно. Также обратите внимание, маска. Это вот можно провести параллель как в бразильских странах карнавал. То есть это как бы такая единая культура, то есть это тоже была традиция одевать маски. Да. Также обратите внимание, что изображены, изображены традиционные народные uh, инструменты, инструменты, музыкальные. Русские будок, гусли. Одевать, да, и то есть <сёк> очень интересно, что Симон не просто взял из головы, вот это все там придумал или посмотрел один раз фильм. Он специально заранее изучал, кто как в чем одет был в ту эпоху, кто на чем играл, как, на каких санях ездили, санях ездили, и только после этого, уже проникшись всем этим, воплотил это на... в картину. <сёк> А то, самый, этот день, это 23 февраля, да? А, день, этот, этот, день, этот день варьируется сейчас в зависимости от церковных праздников. Он иногда бывает в феврале, иногда бывает в марте, в зависимости о, от масленичной недели. О, в этом году в конце февраля, да? Просто... Да, в конце февраля, по-моему. Я прочитал так. Здесь на выставке представлена библиография моя mm -hmm. то есть это то что остается в средствах массовой информации в прессе mm -hmm. заметки обо мне вот но обычно а, это подтверждает ну, биография художника mm -hmm. ну, такой документ как бы вот я потом обращу внимание на на, на некоторые интересные публикации то есть, например вот а, вот эта книга, это «Тысяча русских художников», это то есть... Внизу, которая, да, бежит? Да, большая, да. Куда, куда я вошел, там, среди таких классиков, там, 19, 20... А, да, да, я, я, я помню, да, есть, это, было выпучено, это, из э, издание, это да, самое, так называется, «Тысяча, тысяча русских, русских художников». Да, да. Есть так это. это. А вот именно такая это, да? да, да, да. Ну, большой альбом, да, много да, художников там. Чуть больше тысячи, на самом деле. Господин хотелось бы обратить ваше внимание на эту картину. Это автопортрет художника. И интересно, как он сам себя видит, скажем так. То есть мыльный пузырь, То есть это вроде как несерьезность. Но, но в то же время серьезный взгляд, серьезное лицо. То есть это сочетание, всегда это вот, противоречие, которое имеется в нашем мире. То есть с одной стороны какой-то сарказм над собой, а с другой стороны серьезное отношение к действительности. <ф Exclusive> Я правильно сказал? Да, да. Ирония. Ирония. Ирония. Ирония. Ирония. да, ирония, <сöring> <сöring> ирония, ирония, да. То есть, всегда Самобороны, это да. противоречие во всех культурах, оно помогает развитию. Если бы не было этого противоречия, добра и зла, хорошего и плохого, и плохого и твердого и мягкого, то ничего бы не развивалось. Да, ну, критическое отношение ко всему. Да. Для сравнения. Я не могла показать, как лет материнку можно. Здесь нет никакой не иронии, причастия, уважения, а, а, а, почитания. она, поэта. Да, да, а, но... вот, да. Работа символична, Называется «Работа лета». А, написал маму, писал с натурой, Это в Тверской области портрет, написанный в России символизирует средний возраст женщины, то есть ну, для я меня, меня как любой возраст, красавец. человек, он красив. Ну, для женщины вот я выбрал портрет мамы лета назвал ему, ну, то есть я такой аллегорический портрет, вот, и постарался выразить свое теплое отношение и любовь к маме в этом портрете. Вот, она мне позировала где-то, где написано с натуры. Мне кажется, это лучшее. Могу еще немножко сказать о лошаде. Эти вот работы первые, это, они были для меня учебные. Я их копировал в музее коневодства, у нас есть так, в Тимирязевской академии. Это русские породы лошадей. Это рыжая соврасая лошадь, которая тяглая, так называемая лошадь, рабочая лошадь. Mm -hmm. Вот. А здесь Копия с рысачка, вот, я думаю, что это, вероятно, Орловский э, рысак. Вот, это на с одного художника Ковалевского, то есть он э, так называемый, работал в так называемом анималистическом жанре, то есть он изображал чаще всего животных или лошадей. Ну, я для изучения, когда писал, для себя, например, открыл очень интересный факт, что ну, у него была так называемая ограниченная палитра, то есть три краски всего, то есть черная охра, ибелила и все на этих трех красках на на градациях сочетаниях замечено все это и сделано. да да да это очень просто ну даже вот цвета а фон более затерто да да но при этом он кажется разноцветным при том что там мало мало красок то есть вот меня это поразило и вдохновило Рядом представлены работы с видами Санкт-Петербурга, например, вот этот вот вид – это вид на Елисеевский магазин в Санкт-Петербурге. у него очень интересная история у магазина и у самого Елисеева. Значит, в свое время Елисеев был крепостным у своего господина, и ему он очень любил своего хозяина и решил побаловать его и хозяина зимой э, в XIX веке и вырастил в теплице землянику зимой, ну что в российских условиях нереально. Практич нереально. практически нереально. В России землянику вырастил. А, и э, хозяин, когда он предложил гостям такое угощение, э, был очень растроган и попросил и сказал э, ему, что посеешь что чего хочешь. Вот, тот попросил э, вольную, вот, тот выполнил обещание и потом ему помог э, финансово, то есть, тот смог э, на эти деньги открыть свой первый бизнес в, в Санкт-Петербурге. Вот, он стал э, продавать первые в Санкт-Петербурге зимой фрукты с таких лотков, вот так вот ходили раньше э, в XIX веке, подавали, то есть апельсины. А потом он очень тянулся к образованию, он все время всю жизнь сам образовался, э, и, Бизнес стал развивать по самым качественным продуктам. И через какое-то время он смог построить и в Санкт-Петербурге Елисеевский магазин, и в Москве. И эти магазины пользовались, то есть у них была репутация самых качественных продуктов. То есть если он, например, хотел предложить какое-то вино, он всегда ехал на территорию, где выращивается виноград и производится вино, и знал потом досконально о продукте все. очень такой... Фундаментальный подход, серьезный, с большим большой ответственностью перед Санчуни, где, где я был с а, вот это... да. На обложке одна из моих работ. Вот я был там на межконфессиональной конференции. Полностью для детей я сделал книжку. Вот, ну, а это первые шаги в искусстве? Да, это... Это сколько тебе лет? Мне было 11 лет. 11 13... лет. Вот, это вид декабрь, декабрь. А, это Подмосковье, солнечный день. Передал Попытался передать ощущение такой вот... Звонкости мороза и э, игры света и цвета, потому что светло, снег очень отражает свет, очень светло и очень такое э, радостное настроение от этого мороза. Несмотря что зима, холодно, да. и все равно радостно. Ну все равно радостно, да, то есть вот, и вот так попытался через световые сочетания и, и мотив такой, он вроде бы простой, но с другой стороны он очень привычный, передает э, ощущение от 而正在车位置ų, Comm了, sod Cette Chuja Dior setting się utina Dunfrans, tak? Lam? Rūsos Dore, ониilla te krajao Большинство российских художников, когда они написывают заниматься, они обычно используют какой-то темный оттенок, но у вас есть очень светлый. Это просто теплота. Спасибо. Паня, вот написано на нынешней турецкой по территории. Я очень много путешествую и пишу, Здесь, когда я пишу живописное полотно, я в первую очередь ставлю себе задачу передать э, очень, игру цвета, э, которую человеческий глаз очень, ну, воспринимает и настроение. А где-то осень, где-то, например, Великий Устьев, это север России, на севере очень интересная состояние вот эти вот закатные, не, то есть практически не темнеет очень долго, то есть закат долго всю ночь длится. Удобно для да? Да. Да, природа, природа позирует, вот. Здесь представлено, это вот где вы были? Да. Ну да, то есть где я был различные состояния природы, в различное время и с различным настроением, где-то солнечный день, где зеленая листва, где-то горы, лес, селок, <сёк> <сёк> да, это Великобритания, английская деревня, вот, у меня то есть у них они очень сохраняют вот вот, свои, свои обычаи и дома очень сохраняют. То есть они не, не перестраивают ничего. Вот это Ярославский вопрос. Наши товарищи называют это Пегенский или Казанский. Да, да, да. А наши товарищи как-то называют это Пегенский Потому что направление Пекин. Ну и как на в Пекине вот именно Сверослассово э, э, э, Понятно, понятно Ну это очень красивое, своеобразное здание Да, в стиле да. модерн тоже Вы да, как, да, как, как раз у вас описывали это все То, что на самом деле есть это Очень красиво Ну здание Но, тоже очень да. красивое То есть, да. то есть да. стиль модерн, то есть мозаика То есть да, да. <су> <су> <су> Вот здесь <су> еще да. меня... Я писал работу с видом э, храма Василия Блаженного, его несколько раз использовали в качестве афиш. То есть один раз э, это было в Санкт-Морице, в Швейцарии, использовали работу для приглашения людей на выставку, а еще раз, э, совершенно недавно, в этом году использовали в Вашингтоне на дипломатическом приеме э, в Арт. Вот И у меня остаются как бы, такие вот документы, которые подтверждают. Вот открыт. Майк. Майк. Майк. Акварель. Акварель. акварель, да, выведенная краска. Вот. Несколько здесь представленных благодарственных писем, два от секретаря и Королевы Великобритании, одно от Кембриджского университета и одно вот от хорал-арт из Вашингтона. Также здесь несколько представленных буклетов средства проходящих, оставшихся память ну тоже работа мои цветками то есть пытаюсь придать цвет это вот зима в лесу в Москове а это вид сам морец осенью такая бина очень красивая тоже все машина делает да, после посещения Китая. Да, конечно. То, тоже немножко биография. Вот. И опубликованы работы, книги, да, которые вышли, статьи, журналов различных и газетах, и Монографии, которые обо мне походили в Белом городе. Да, первый город. Да. Издательство, да, почему? И издательство. Да, да, которые да, да, в большей да. степени специализируется на книгах по искусству. Один корабль смог в бою героически противостоять да, двум турецким, причем как бы там был огонь и Шрапнели, то есть погибло много человек, но они как бы пример такого подвига. В веке хотя бы. В 1890, да. В 1890, да. Ощущение, что небо прям плывет не стоит как будто в движении, и небо идёт. Море волнуется. Да, и море волнуется, и небо тоже в движении. И пушистый образ. Это вид из Швейцарии. Да, да, ледник Монтерач. Был осенью там, то есть очень красивые места. И большое расстояние, там огромное расстояние на самом деле пространство. Это не да? Нет, это все акварии. А, тоже это вот э, небольшая работа к работе с остров, которые мы видели, потому что подготовительный. Это вид с видом церкви Бакингем-Шири в Англии. Это усадьба Братцева в Москве. Один из ну, весенний, такой ранний, когда еще зелени нету, только, только вот начинает теплеть и все оттаяло, прикрывает солнышко. Это германская а, церковь в Белгоре Нистровском, это территория Украины нынешней в Ирландии, замок Горгфорд-Даун. Жилое помещение в стиле необотики. Не вот. Это вид зимней ночи в Подмосковье. Меня привлекло сочетание красного неба. Красное небо обычно из-за того, что отражается свет фонарей на пасмурном небе, и оно кажется как красным ночью. А если еще ты стоишь под фонарем, который холодный свет дает, то еще более все это так ну, кажется не настоящим, сказочным. Ну, то есть, хотя это все написано с натуры. Ну, вот. Это вот бабушка из э, Тверской э, губернии. Называется Чейпития Работа. Вот очень э, такая приветливая бабушка. Ей около 80 лет. Вот, она очень веселая, поет частушки русские народные. И вот такой яркий представитель русской провинции, который живет в деревне. Интересно. Ну, гостеприимная, да, да, да. То есть. У лицо да. Лицо интересное да, и интересно. да. э, Очень горят. У меня такой. Олавной такой снимок. Mm -hmm. Великие луки, называется mm ⁇ -hmm. а, Картина радуга а, ⁇ Но ну, это тоже такой вид а, с русским раздольем. Mm -hmm. И здесь я пытался передать настроение mm -hmm. такого волнения. Mm -hmm. И в то же время радуга, а, что а, передает красоту и yeah, yeah. такой позитив, и yeah. не некоторые даже сказочности. Потому что очень короткое время тогда это бывает, то есть по, -по, по памяти получается. Короткое время, но со святого человека очень незабываемое впечатление. Люди могут по, по нем то да, по-разному да, да, да, да, задумывать да, да. и оценивать. Это вид с а, так, бодрыми, с, с прошлым, это называлось Гамин Галикарнаской. Вид крепости, которая осталась бодрыми, это так, получается, нынешняя территория Турции, видна территория Греции, вот это вот острова, это уже Греция. А еще из истории Великарнадской крепости, на месте которой сейчас стоит другая крепость. Александр Македонский начал свое завоевание. Это была первая крепость, которую он взял на своем пути при завоевании. Ну, то есть так тут Герадине, московский город. Это кольский полуостров, то есть северная часть России. 2010 -го Это кольский, кольский, кольский, полуостров, да. Кольский, да. похоже, похоже на Камчатку. Я прожил там 18 лет. Ну, прожил, в Камчатке, да? Да. Камчатка. Я там еще не был, но Летом а этого года я бы хотел туда посмотреть. <свят> обязательно, обязательно. А, от Москвы туда а, 9 часов лет. 9 часов лет, да. Прямо, Примой, Примой, да. есть. Прямой да. ну, по-моему, это там, да, лучше, это, ну, Юлия, да. Юлия, там. А, октябрь. Да? Октябрь? Октябрь. Это э, березы, кустарники все э, розового, красного цвета переливаются зелень. Uh, это можно в горячих источниках в удовольствие купаться, потому что уже чуть попрохладнее. Это грибы, ягоды. Природа очень красивая. А лето там позднее, лето там все, в июне, только в июне, а в мае еще снег идет, бурган. Иногда нелетная погода. Да, это не но в октябре в Москве уже прохладает, а там все хорошее время. Да, там хорошее Красиво. Да, хорошо. Рыба идет. А это Крым. Коктебель, да, Крым. Это аквариум. Это тупы хранами. Это место в Бакингемшире в Великобритании. А когда писал работу, произошел странный случай, мне было непонятно, почему колючки торчат либо, которые только растут, либо сухие, а трава как будто выстрижена, ну как будто ее специально постригают. Я сначала подумал, что может быть коровы выедают траву, вот, но где-то на третий сеанс я пришел и за спиной через несколько часов работы увидел целое поле кроликов, которые выедают эту траву, то есть ответ нашел, кто травку съедает. Вот, и стало ясно, кто стрижет траву. Вместо газонокосилки электрические живые кролики бегают и кушают ровненько. Ровненько, Кишенья, остаются ровненько. только колючки. Да, которые как раз вот видны. Цветила дубы, да? Это тубы, да. Ну, в Великобритании нет таких лесов, как в России. Там все огорожено такими частыми территориями, если были. да. А, плюс у них иногда вместо забора а, может идти кустарник очень такой густой и как заглотный. на все, на величайших Люди не пугаются, мы придем вот так, как бы мы всех А значит, как там в субботу самая эта не были Еще не было. пока не были готовы. Как раз вот культурный обмен, Хорошо, бы тогда бы интересно, это, чтобы время, было бы интересно, потому что очень большая аудитория российская, которая участвует в этих торгах, и они как раз видят в основном предметы либо Россия, либо Европа, а Китая, к сожалению, нет. А сейчас интерес к Востоку растет, и россиян, поэтому было бы интересно. И как э, найдем время, как мы вас пригласили в У нас, мы открыли шерсти. Это первое, это фарфорный, mm -hmm. это, фарфур, yeah, это, да, это китайский фарфор, это не, э, не самые современные, а династии цинь, 200 или назад. Некоторые, как сейчас в стране, нет. нет почему там Мы не имеем такие <плодовы> фарфорные продукты, Потому что в самые 50-е годы, когда ну, новые Китай, только что провозгласили независимость mm -hmm. от посольства, открытие только что открыли, э, Но правительство э, <соскорств> сделало свое решение, чтобы из Музея в Угон выделить небольшое количество mm -hmm. запрек... да, да, mm -hmm. для посольств для украшения а -а -а. и для показывания нового Китая, да, так, да. для показывания культуры Китая. Ну, конечно, это, в самом начале, наверное, писали, как, что ну, взяли, как сказать, не временно, как забрали, <соценно> <соценно> потом идут, а потом через <соценно> уже по-моему это э, э, мид сделал соврещение, что можно оставить да, это да, у по да. сейчас в Китае у нас поссорсы это небольшую ну небольшую количества. очень интересно. там да, после моего приезда реверсировали самый большой зал. сейчас уже шесть зал. Потом первый зал это то очень интересно. Это все наши ну, китайские делегации мы достали сюда, при этом у нас поспособа приема к господи. ...100 лет, 30 лет, самый Если к вам поступят, китайские, так называются китайские, вы не можете отречать, что такое это настоящие, старые или современные. Но современные сейчас потелки, которые трудно отречать. Да, да, есть эта проблема, и у нас при продаже антиквариата приходится... Привлекать экспертов, чтобы достоверно предъявлять подлинные предметы. Потому что современные мастера подделывают все. Да? И да. живописи, и, и, да, да, да. и все, что угодно. Если время нам поможет, а. позволит, мы хотели бы подпору с вами обсудить как раз программу нашего вот культурного взаимодействия. Как можно было бы это развивать в рамках картины. Так, хорошо. А, это это там, заповедник у них из мист, а, называется Силос-Мария, это сама деревня. Вот, а, сохраненный такой заповедник, то есть а, дома, которым 200-300 лет, вот, с кладкой а, крыши, таким тоненьким камнем, вот, или как бы дом из камня сделан либо из дерева, но это вот такой охраняемый заповедник в Швейцарии. То есть очень красивое место, писал осенью. То есть у меня был этюд, и потом я работу писал большую, уже частично с натуры и частично, натуре, и частично мастерской. А рядом это вид и Истры, Это недалеко от Нового Иерусалима. Вот. Нет, нет, ну это Новый Иерусалим. Здесь, это, я, это, значит, получается недалеко от Москвы, <со> а, в сторону Волокаландская, а, а, работа, которую я вам подарил, это изображение а, Нового Иерусалима, а, это недалеко от этого места, река, зимой. А, но Иерусалим, это в свое время было построено у нас здесь как раз с идеей того, чтобы как-то сосчитать культуру того Иерусалима с нашей собакой, морозикой. А рядом, а рядом вид Турции. А рядом вид Турции, да? Турция, да, вот эта Турция. Вы чувствовали там какие нибудь Югные департаменты, там очень огромные Что Я хочу сказать, что Российский революционный дом создан. Основная его цель – это продавать имущество и недвижимость. Это земли, это сотни тысяч гектаров земли, это предприятия. Гостинцы национальны это слово. Это своеобразное. и своеобразное. Нет, Все обратно, что угрожаешь забава, которая э, была оху, ну, то есть охота, но целью ее была ну, загнать зверя ну, как бы собаками. То есть, то есть собак, специально... поохотиться, не просто вот убить, а именно побегать, испытать там, я не знаю, что там, усталость. Ну да. <laughs> да. Страх небольшой, может быть, медведь там где-то будет. Ну да, здесь, например, получается… Ощутить все чувства. Ша шкатулка. Юля, сейчас это сидел. Похоже, как бы вот на шкатулку. Это, это вот, значит, идея написания было то, что дочка проявила такую чудесную ловкость. Она ловила как бабочек, она их... просто снимала двумя руками одновременно, одновременно просто подходила и снимала. Вот. И потом я помню, у дочки с мальчиком, который был постарше, его, возник спор, где он говорил, что я тоже могу ловить бабочек, и у него ничего не получалось. Вот. Она ему показывает, говорит, ну смотри как все просто. берет, и снимает, он... Здесь вот вид новогодней Москвы, с ёлкой, в магазине «Метрополь». Это храм Христа Спасителя. Это один из храмов Суздали. Тоже сузда весной. Это вид храма Андриана в Эфесе. Там очень. В этом городе античном мы очень маленькие, мы маленькое пространство пошел снег. Я забыл, что я в горах. И... Это, это масляная живопись. Да, да. Вы так писали это на, на дерево, да? По это получается холст на картоне. То есть это иногда я пишу и на дереве, иногда я пишу холст на картоне. То есть это твердая основа очень, которая а, лучше, чем просто холст, потому что холст э, его иногда можно ну, продавить, а здесь доска защищает. Колс на картоне, получается, да. вы натянете? А, а, на картоне. Это называется сон весь днём, но очень а, Это апрель, весна, а, получается, в по Москве. Вот это тоже и Турция. Раннее утро. Вот только-только солнце встало. Это а, аббатство в Англии. Угу. Аббатство Нотли называется. Очень, а, интересная, здесь, история. очень интересная история. Когда а, пошел написать а, это аббатство, я все, что о нем знал а, от, ан, от англичан, которые мне рассказали, что там жил Авиен Лис с <соспорядок> Оливе Оливье. Там наложилась Нотли. А, здесь а, несколько интиодов небольших с видом царица на. Крыма, Тверская, да, да, это Тверская область, Крым, Цапуплюс, здесь, а, здесь тоже Вода, Суздаль, это Ирландия, это в принципе тоже представлены различные виды, это Турция, Суздаль. это Усайпа по в Москве, а, это Ферофонтовский монастырь. Я в свое время защищал свою работой, которая называлась "Ферофонтовский монастырь", это дипломная работа, она была, это был один из эскизов диплому, это вид осенний, это ночная гавань в Дублине, ночью написано, то есть тоже под это сирена, это в Калуге, Калужская, Калужская область, а, Калужская, тоже а, вид в Подмосковье осенний, это Крым. вечером, это BFDB, это тоже в Турции, это яблоки в колоннском написаны, это зима, зимний днёк очередной Подмосковье, это Великий Устик, закат. А облака Борзыни – это Кырская область, Пышская. Пышская область да. это подсолнечники под Звенигородом, а, это Великобритания, Окстад. Это Цибиньфуна, жены с ребенком. Называется это картина ужина», она как раз написана на дереве. на о. А то есть Цибиньфан На хобан, а не гадали, значит, зажигали свечки, плели венки, опускали в воду, mm -hmm. и а, по их поверью и, их молодой человек, любимый, жених, любимый, любимый, да, да, любимый. А, а, должен был поймать венок, и потом девушка, каждая она же свой венок помнила, узнавала своего Слышно, муженика по венку. венку. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть такой вот красивый yeah. русский обряд, который пришел из старины. Девушки одевались на этот обряд, на этот День праздничный костюм, которая сама сделала рукодельницу. Была. Вот это. Самая традиция сохраняется сейчас на местах. Да, да. да наверное, да, уже Да, да, скорее <связывается> это провинция. <связывается> <в> провинция. <связывается> <да, В провинции. связывается> Летом, да. Летом, да. Это получается. А? Нет, нет, нет. Да, насыщенный оттенок. Это яхты в Бурную. Недалеко от Великого Устюга. Здесь представлена работа камней Алушта. Это Крым. Вот здесь тоже представлены несколько различных свиным осенью, скаван, солнечный вкус. И пассажة, еду, как я говорю, это не только еще аккуратно, вот, и утром, и днем. Модерная цена в значит это в вот апреле с половоднью, это в Царицыно. А то у Мосик уже, кстати, нет, в Царицыно перестроили. Тоже турецкий вид, это вот э, Коломенская осень, очень красивые, золотые листья. Э, вот это вот церковь на э, горе Левитана в Плеще. Э, вот эту церковь он написал э, в своей картине над личным покоем, меня потом перевезли в плёс, как музей. Э, тоже вот мостик царица, царице, она вот типичный такой русский мотив с баньками и цараями. Вот это вот мостик царицы, но его уже нет, то есть там другой мостик, да да да А тот самый царист, который сейчас в Москве, да? да да который отреставрирует. Да, где еще до реставрации. Вот это Измайловский парк, тут представлен Крым, тут турецкий берег. Еще небольшие месяцы рисунками зимы нарисовки задари коворе вот. все, все да. теперь мы э, ну, пригласим вас uh -huh. Сегодня знаменательный день для российского аукционного дома. Мы на нашей скромной территории принимаем высокого гостя господина чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики, господина Лихуэйч. Мы бы хотели задать несколько вопросов Вам, господин посол, о том, какие впечатления оставило, оставило у Вас знакомство с творчеством современного русского художника Семена Хужева. Спасибо. Во-первых, я бы хотел сказать, что э, это я первый раз посещаю Вашу акцию. И на моей жизнь я тоже первый раз попал Но это для меня это очень приятное. Самое приятное осмотры и посещение вас на вашем акуционе. И, конечно, жаляю вам, самое, как сказать, просветания Спасибо. и хорошего эффекта. А что касается самой выставки творчества Симея Леонидовича Гожина, то я бы хотел сказать, что ну, вот это для меня это большая радость, и я с большим интересом посмотрел все его работы, живописи, картины. Меня удивляет, что это очень, как сказать, такое творчество, которое имеет очень важные, реальные и, можно сказать, исторические значения. Uh, сами как мы после нашего знакомства, я вижу, что uh, Семн Леонидович, он как можно сравнительно молодой uh, художник, но талантливый, талантливый. художник. Вот в, в его работах отражается, знаете, как сказать, э, э, самая любовь к своей родине, к природе его родным и близким. Конечно, все его работы отражает его высокий уровень творчества. Это, это на меня оставило очень глубокое впечатление в его работе, как, э, как сказать, отражается реальная жизнь, красивый пейзаж Российской Федерации. Конечно, во многих его картинах все. Как сказать, э, э, имеются очень глубокие мысли, которые мы должны постепенно понимать. Это мысли, это размышления будущее. будущем. Это, я думаю, что люди будут с э, это очень, как сказать, да, большим интересом полне-полне паралитично оценивает его уровень творчества. Спасибо. Спасибо, господин Тасун. А скажите, лично Вам, какой, какая из картин, которые Вы увидели, понравились больше всего? Ну, я как... Э, вот самый... Э, вот, вот его самый портрет, например, mm -hmm. да, пор, портреты его матери, э, да, По-моему, это... Самое, это, я думаю, что... Это яркое отражение его высокого уровня творчества. Вот а, в этой картине отражает его глубокую любовь к своей матери. Э, ну и, по-моему, это, это самое важное, что о, как она, на основе его уровня он может отразить его такую любовь. Это, mm -hmm. это важно. Да, те средства, живописи, он Симон владеет, позволяет выражать его чувства насколько точно, что это трогает всех. Да, конечно, и в многих картинах, как начался с пейзажей Турции, Англии, Швейцарии и так далее. И в многих областях провинции Российской Федерации очень, как скажем как живые пейзажи. Я сам лично высоко оцениваю. Но, конечно, у меня еще, как, конечно, такое желание, что э, семья Леонидович, он тоже в Китае. И надеюсь, что он будет как писать картины на сюжет и на визаж Китая. Где вам нравятся, например, провинции Ци Пекин и Хайнань? какое место вам, вас оставили, глубокое приятие, вы можете как, э, э, как сказали, рисовать, писать. то конечно, там по, -китайски сюжет, по китайскому сюжету немного сложно, потому что там здание это самое, это, это, сложно. это, это, в Китае это курортов много, красивее место очень много, но вес все толпы людей. Это немножко мешает, что Но все так и так. Надеюсь, что в следующий раз я хотел бы видеть несколько на кидайские темы. Я, Я думаю, что, да, что, это, что это, в ваших силах создать необходимость. Да, да, да, да, это можно сказать, это, это тоже, как э, своего рода ваш вклад в деле укрепления нашей продуктной, тоже в деле укрепления связи между нашими художниками, между китайск китайскими и российскими народами. Спасибо большое. Спасибо, господин Фасум. Было очень принято, да. приятно принять вас у нас и мы очень рады, что это мероприятие внесло свой вклад в укрепление российско-китайских отношений в сфере культуры и будет способствовать взаимопониманию и дружбе двух наших народов. Спасибо. Спасибо вам. И как ваш аукцион, дура, своеобразная. У вас интересно это. Если у меня будет, как сказать, свободное время, я мы вас будем приглашать да, да, да, на как интересные как для вас, да, вас да, мероприятия. Да, да, да, и нам буду, очень да, приятно, да, что, видимо, это встреча да, не последняя, и за ней последует да, много да, интересных да, совместных да, мероприятий, да, полезных да, для двух да, сторон. Да, да. И, конечно, это самая семья Леонидовича, он уже имел возможность попасть в Китае, и мы бы хотели, чтобы вы и то да, да, сзади <свят> вы найдете время попасть в Китае. Там, ну, посмотреть, да, покупать некоторые карта интересных, это, во-первых, во-вторых, тоже, как сказать, обмениваться мнениями и э, это, как сказать, мнениями и информацией между коллегами, с китайскими коллегами, которые занимаются августом. Только что я сказал, сказал, а особенно в китайских как сами, аукционов, То у вас есть свои своеобразные методы, у вас опыт есть, потому что у вас это так много, ну, сто ну, лет, у вас уже, уже, уже, уже было занятие аукционами, а у нас в Китае только после проведения политики. Реформы открытости мы начали, у нас опыта нет, нет. конечно, у нас свои тоже свой метод занятия аукционами, но полезно, чтобы обмениваться мнениями. Спасибо, Очень большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо. Да, и, и ты начал сам это как? Это... Северная агенция. Да, вы как вы, вы, вы, вы можете как сказать, это по нашему определению усиливать контакты и связи с нашими китайскими соответствиями. которые не там с <сус> И нету наших художников, которые Прошло в одиннадцать, которую у нас в России в Москве, у нас в нас обосмотрите, и в Москве были делегации, помимо две или три делегации художников, которые э, устроили э, выставки, фото, это выставки картин, китайских картин, которые тоже привлекли вашей интерес и внимание выставка, организованная да, там, там, то сам здание, как называется, там, это, российский ну там, там недалеко от, от Крымского моста, там, центральный там, там, там там да, на сам реклама Кастраха. Да, да, да, раз да, да, раз да. костра. Да. Да, там, да, в, том, в том доме. Да, интересно, да, мы не будем, если да. в этом году э, сюда приедут заметили от индивидуально художников, да, мы тогда вас приглашаем. Да. Спасибо большое. Посещение, рассмотрю, обмен, мнение. Леонидович, желаю вам, как сказать, огромных успехов и достижений в своем творчестве. Спасибо. И, конечно, посольство, которое оказывает вам необходимые соответствие в области налаживания, укрепления связи с геннадскими вашими коллегами. Спасибо. Очень приятно если вас, вас не возникает, нужда нас в со стороны нашей пособки и нам, скорее Вы можете рассчитывать на нашу спорту. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Можно? Сегодня, 11 февраля 2012 года, на персональной выставке художника Семёна Кожина в российском аукционном доме мы принимаем высокую делегацию китайского посольства в Российской Федерации и имеем честь задать несколько вопросов госпоже супруге посла Китайской Народной Республики Ши Сиолин. несколько вопросов о ее впечатлениях от посещения выставки Семена. Пожалуйста, госпожа Ши Сиолин, поделитесь вашими впечатлениями о живописи Семена. Сегодня конечно, когда меня очень большая радость находиться здесь на этом как красивая выставке, это зам Недевахутожинка, сим симьяна Михаил Недовича. Я очень люблю и очень люблю русских художников. Я очень люблю познакомиться mm -hmm. с российскими художниками, и у меня сейчас очень много русских друзей художников. 感到一种美的享受还用多方便吗一气儿讲完座可以特别是画的工笔画还有油画碎彩画就是是一个多面手所以我感到我也非常喜欢很希望像你这样有才华的画家交朋友那听懂吧你到时候慢慢给他翻译 Мама, а мне привезти? Mm -hmm. Ну я да, я скажу в двух словах. Госпожа Сяорин сказала, что, во-первых, она крайне поражена и удивлена, что такой молодой художник, настолько одаренный, талантливый, что у него получаются такие великолепные произведения. И второе, что интересно, что используются несколько методов, или ты меня поправишь, техник. техник несколько техник, то есть и маслом, и карандашом, и Акварелью, а, и вот это поражает. <связывая> 但是很真实那么看完你的动静我觉得就是虽然很寒冷那个白雪暗但是呢感到了非常的温暖心情也非常的愉快的那种 那个, это вы знаете, у меня находился что у меня больше всего впечатлило особенно ваша работа, которая изображает зиму, это меня очень. Я работа, потому что я смотрел очень много работ других художников, которые я ощущал только холода и да и просто очень темная одежда. У вас очень светла, это очень большая особенность, которая меня очень очень, <говорит> очень больше всего в Бицепиля. Им, давайте, 紅紅火火的非常熱烈的就是能看住你的把自己的激情或者是說熱情全部融會的圖畫當中去畫畫彩頭油畫當中去了所以紅色給人一種非常熱烈向上充滿活力的那種感覺 Конечно, у меня тоже сложилось такое впечатление, что вы, по сравнению с другими российскими художниками, вы очень любите использовать особенно красный цвет. Потому что мы считаем, что красный цвет – это, это сила, это энтузиазм. Наверное, вы тоже используете этого цвета для того, чтобы тоже изображать вашей какой-то образ жизни в своих работах. В российской традиции красный цвет означает то же самое, что красивый. И для меня это, как для художника, который, для которого русские русской традиции, я русский человек, это очень важно, и это действительно правда, mm -hmm. так, так и есть. Mm -hmm. Я очень рад, но очень талантливый русский художник, поэтому я искренне желаю вам дальнейших более красивых работ, более красивых и выдающихся достижений на вашем творческом пути. Спасибо. Все раз, и еще раз хотел бы выразить вам лично свою благодарность за да? приставку такой возможности, проведения такой прекрасной, потрясающей выставки. Спасибо. Мы Вы очень рады принимать у себя таких гостей. И очень надеемся, что это не последняя встреча. И что с вашей помощью мы будем способствовать российско-китайскому культурному обмену. 感谢您,因为希望今后还会不断地邀请您来参观我们的画展 希望为了国的艺术家搭建一个交流的桥 很高兴, 很高兴,希望我也一定会利用各种机会来促进中俄的画艺术方面的交流 做一些工作 其实,当然,我也是够准备吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓吓�